Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу про обрезанное контекстное меню Windows 11 и как его вернуть, чтобы нам не кликать дважды. Итак, допустим, открываем с вами папку. Ну, к примеру, вот текстовый документ. Да? Нажимаем правой кнопкой мыши и у нас с вами контекстное меню. Вот, видите, как оно выглядит. А, кто работал с более ранним версией Windows, то оно выглядело, контекст меню, немного по-другому. То есть там также было свойство, копировать, вставить, создать ярлык и много всего другое. Ну, допустим, если мы нажмем «Показать дополнительные параметры», то оно у нас возвращается в привычный нам вид. Итак, как нам исправить это, чтобы не кликать дважды, на контекстное меню открываем пуск или мы можем просто нажать Win R и запускаем редактор реестра regedit далее мы с вами так здесь соглашаемся далее мы с вами переходим по пути который я укажу в описании так, HK, вот здесь. А, перешли по данному пути и нам здесь необходимо с вами создать ключ. То есть нажимаем создать раздел. Я его также укажу в описании. Мы с вами создали раздел и теперь в этом разделе создаем еще один подраздел. Называем его InProc Server 32. И у нас с вами э, стоит имя, тип значения по умолчанию. Открываем два раза его и значение ставим, не трогаем, оставляем как оно есть. Нажимаем ОК, у нас с вами пропадает, здесь значение не присвоено. После этого мы с вами перезагружаемся, либо просто перезапускаем проводник. Открываем текстовый документ правой кнопкой мыши нажимаем и видим контекстное меню полноценное ребята если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока